Еще совет с родителями или с теми людьми, которые вот не алкоголики, не наркоманы, но просто сами вот, ну, эгоистичные, бездушные, пытаются вас вовлечь в эту зависимость. Во-первых, перестать действовать автоматически. Ну, например, как только я вижу выражение лица мамы или тон, которым она говорит со мной, я мгновенно начинаю испытывать вот, злость, я начинаю злиться и все, и скандалю с ней. Или я начинаю плакать, печалиться, бояться, ухожу в себя. да? Это автоматическая реакция. Когда мы автоматически реагируем на то или иное поведение да, людей, от которых мы оказываемся в зависимости, то мы теряем контроль над своими эмоциями. Эмоции нами начинают управлять, вот этот злость, гнев, да, мы, мы, мы, мы становимся рабами своих эмоций, раз за разом это повторяется. И мы как бы пульт управления нашими эмоциями отдаем другому человеку. Они своим взглядом, как говорили раньше, одним движением брови ага. начинают управлять нашими эмоциями. Так вот пультик надо забрать себе по управлению своими эмоциями а как это сделать правило трех секунд если вы уже поняли что с вами происходит и каковы ваши автоматические реакции то что вот в этот список пройдете и зададите себе вопрос потому что потому что потому что и поймете что там внутри в сухом остатке то да, вот в этом знаменателе дроби находится почему где вас зацепило и вы уже все поняли вы берете правило трех секунд. Когда вы видите в следующий раз особенное выражение поднятой брови вашей мамы, или наоборот, жалко такой, ой, сыночек, да, ты пришел хорошо, а вот три дня не приходил, там, ну, или еще что-то, да, такое другое, опрокинутое лицо, или там жалостное, ну, смотря на какие эмоции пытаются воздействовать, да. Или наоборот, с вами там абьюзер, который говорит, кто ты такая? Пойди на себя в зеркало, посмотри, потому что в его задачу входит унизить. Правильно? Так вот, правило трех секунд гласит за три секунды молча себе сказать, я должна сейчас реагировать эмоционально. Я именно сейчас должна реагировать. Должна ли я реагировать эмоционально? Все этого достаточно, чтобы автоматизм ушел, и можно применять дежурные фразы. Я вам сейчас их подскажу. Они не на все случаи жизни подходят, но вы можете включить свою креативность типа пофантазировать, придумать еще какие-то дежурные фразы. Но эти работают. Вот на вас как-то пытаются воздействовать, вызвать вашу автоматическую реакцию, да? И говорить, вот тебя уже, почему ты не звонил, там четверо суток, например. Неужели? А я даже не заметил. Все, мы уже не среагировали авто да, да, да, я понимаю, мама, да, я действительно не звонил, виноват, Но ты знаешь, там, и опять перевели, да, я понимаю, о, да, это интересно, если сказали, иди на себя в зеркало посмотри, ну, да, пойду посмотрю, сейчас прям посмотрю, что это там мне зеркало покажет, и опять мы э, убрали накал, да, ситуации. или, говоришь, это твое право так думать, ты думаешь, что я некрасивая зеленая лягушка? Да на здоровье. Имеешь право так думать, пожалуйста. Или мне очень жаль, да, мне очень жаль, что тебе попалась такая некрасивая жена. Все, мы погасили агрессивную реакцию. Человек просто обезоружен. Или, можно сказать, на обвинение какое-то, или на какой-то жесткий вопрос, или жесткую претензию. Ох, не знаю, что ответить. Мне нужно подумать. И уйти. Или, слушай, давай поговорим об этом в следующий раз. В другой раз. Вот, пожалуйста, дежурные фразы, которые уберут вот этот автоматизм, тогда, когда вы следуете и да, на что вас ловят, на какой крючок, и вы попадаете в зависимость либо от зависимых людей, в созависимость, либо иначе, и понять, что вот эти эмоции, как страх, печаль, жалость и гнев, они мешают выйти из созависимости, надо разобраться с этими эмоциями, перестать э, вот так вот да, рефлексировать, Взять, правда, трех секунд, думать, и тогда у вас все получится. Вы не будете в зависимости.